Всем привет, с вами Марат, это компания Фундамент СПБ. Небольшой экскурс с этого объекта, значит объект находится в Юках, стройку мы здесь начали вроде в сентябре прошлого года, сейчас у нас июнь, за этот период мы возвели здесь 7 подпорных стен. Ну, просто их семь, да, разных. У нас две по краям. Вот здесь подпорная стена, подпорная стена со той стороны, где примыкает участок к соседу. Подпорная стена вдоль стенки, которая примыкает к этому соседу. Причем та подпорная стена держит наш грунт, эта подпорная стена держит грунт со стороны соседа. Есть у нас э, стенка со стороны дороги, есть еще одна стена, которая подпирает э, пятно, на которое опирается этот дом. И вроде все Также помимо этого мы здесь Залили три фундамента У нас есть фундамент под баню Пока Стройка там Вестись не планируется, потому что там Будет деревянный сруб и он ну, перенесен На более поздний период Есть у нас пятно под дом Дом у нас достаточно большой Если я не ошибаюсь 16 на 16 метров габаритные размеры Плиты, которая здесь устроена и есть у нас фундамент под гараж. Он устроен в зоне въезда. А на участок в целом сейчас сделано два въезда. Въезд один в верхней части. По нему можно будет заехать вот в это пятно. И участок в той стороне. У нас там есть въезд в гараж. И какая-то техническая зона. Там также планируется в перспективе устройства навеса. Так как мы попали в зимний период. Стройка немножко затянулась. Порядка двух месяцев здесь был такой вяло текущий режим, потому что ну, действительно было холодно, шел снег и мы не могли бетонировать а, был большой объем грунто, ну, работ с грунтом вывезли отсюда, если я не ошибаюсь ну, около полутора тысяч губов грунта, а, завезено много песка и щебня на устройство подпорных стен, устройство дренажа вдоль этих подпорных стен а, по сетям тоже достаточно объемная работа проведена, у нас есть теплотрассы, которые заложены между баней и основным домом Есть трассы водоснабжения Трассы электроснабжения Трасса ввода в дом воды Ввода в дом электричества Есть взаимосвязь по электричеству И по воде с гаражом Параллельно подрядчики По монтажу септиков провели работу И смонтировали септик Канализация уже вся подключена Она там Ну такой Достаточно большой объем работы На текущий период мы планируем приступать к возведению коробки дома. Uh, уже частично материал завезен на стройплощадку. Uh, про конструктивные решения немножко расскажу. Uh, в основе всех конструкций лежат плиты, плиты с верхним, Ростверком, величина, толщина плиты и ростверка везде разная, это рассчитывается в зависимости от нагрузок, которые будут поступать на эти фундаменты Насколько я помню, под баней 200 плита и 250 ростверк, под гаражом у нас 250 плита и 300 ростверк, ввиду того, что там не планируется толстый пирог пола, там уже конструктивные решения немного поменялись здесь у нас плита под основным домом толщина плиты 300 миллиметров поверх него выполнен ростверк высота ростверка 450 миллиметров выполнены крыльца вот в таком виде их у нас два выполнена ленточка под террасу которая будет примыкать к дому сейчас у нас технадзор производит Приемку уже готовой конструкции сдачи. В ближайшее время сдаем этот конструктив и переходим на следующий этап строительства. Здесь у нас есть вот такая лесенка, выполнена из бетона. У нее сами ступени разного размера с закруглением. Это все сделано. Но ну, ввиду того, что у нас здесь вот такая волна идет, под нее, соответственно, сами ступеньки тоже подогнаны, чтобы ну, она гармонично вписалась в этот конструктив. Еще остались работы по вывозу оставшегося грунта, наведению локального порядка, отсыпка вот этого примыкания к этой лестнице. Но ну, я думаю, в ближайшее время этот вопрос тоже будет закрыт. И в целом вот такая история у нас получилась. Объект интересный с точки зрения работы с рельефом, интересно было здесь выполнять вот эти подпорные стенки на разных уровнях, вот эти радиусные разноуровневые стены. Также особенностью данного объекта являлось то, что здесь был большой вот такой холм. Вот здесь срезали, повторюсь, да, порядка трех метров грунта мы срезали. Там порядка полутора метров отсыпали. И был, конечно, изначально ландшафтный дизайн. Мы немножко поменяли отметки, которые были изначально выданы заказчикам для того, чтобы ну, оптимизировать определенные, определенные решения для того, чтобы было удобнее в перспективе эксплуатировать эту территорию. Оптимизировали решения по... Посадки фундаментов По высоте чистых полов Вот с этими вопросами Здесь разбирались Важно очень эти моменты Не забывать, чтобы у вас чистый ну Всегда отталкиваться от отметки Чистого пола в том или ином Строении, которое вы строите И как вы по финишу выйдете уже на финальную поверхность, поверхность Как вы из этого дома Перейдете в другое строение Как вы будете Выходить за пределы участка или заезжать на территорию, чтобы у вас все потом поверхности правильно сошлись это вот на таких сложных по рельефу участках, э, надо понимать э, вникать в этот вопрос чтобы избежать в перспективе каких-то нестыковок, лишних каких-то лестниц или наоборот ям, в которые потом будет собираться вода, обращайте в общем на такие моменты внимания при строительстве вашего дома ну, по этому объекту все если у кого-то есть Похожие проекты, выбирайте подрядчика или хотите получить консультацию, как лучше подобрать конструкцию фундамента или как правильно посадить э, дом на участок, пишите нам в комментарии, мы вас проконсультируем или звоните, э, ответим на все вопросы. Также поставьте нам лайк, э, будем вам очень признательны. С вами был Марат, фундамент СПБ. До свидания. Oh, <music> oh,